Добрый день! Меня зовут Шапранова Татьяна, я тренер и технолог компании Гильтек. Сегодня у нас с вами короткое видео, в котором мне хотелось бы обратить ваше внимание на средства Гильтек, которые помогут вам хорошо выглядеть без макияжа. Сегодня на эту тему очень много Видео, советов, хитростей, лайфхаков А я хочу вам просто рассказать о средствах Гильтек С которыми вы действительно будете комфортно себя чувствовать без макияжа Что делает лицо идеальным? Прежде всего, это хороший ровный тон кожи Аккуратные брови и идеальные губы То, что касаемо лица, то, что касается кожи Прежде всего, это очищение. Но об этом вы все, конечно же, знаете и видели большое количество наших видео. После очищения и тонизации, если не требуется дополнительная коррекция сыворотками направленного действия, переходим к средствам. Для кожи любого типа антиоксидантный коктейль Vita Matrix, в составе которого помимо основных антиоксидантов также есть частички soft focus, которые аккуратно выровняют тон и рельеф кожи. Его можно нанести и на область глаз, что заметно скорректирует ваши мелкие морщинки и визуально кожа будет выглядеть идеально. Для обладателей жирной кожи есть матирующий флюид. Помимо основного лечебного действия, он достаточно надолго сужает поры и матирует кожу. Визуально кожа будет выглядеть более привлекательно. А вот Ceramid Skin Saver обычно рекомендует для очень сухой шелушащейся кожи как защиту от внешних воздействий и температуры. Но он прекрасно работает как праймер и визуально корректирует мелкие морщины. Также его очень хорошо применять в уходе за губами. Немного помассируйте губы, после чего нанесите скинсейвер. Это поможет вам не только в зимний период, но и если вы не хотите пользоваться помадой. А что делать с бровями? Можно просто причесать их щеточкой, а закрепить эффект вам поможет любой гель-гельтек. На сегодня у нас все. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик и оставляйте свои комментарии.